Здравствуйте, в эфире программа «Актуальное интервью» в студии Вячеслав Власенко. И сегодня у нас в гостях Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю. Здравствуйте, Егор. Добрый вечер. Ну, Егор, прежде всего, сезон летних дорожных работ вроде бы должен уже ну, подходить к своему логическому завершению. Вот какие оценки поставите дорожникам ну, за вот этот сезон, который, наверное, был самый массовый у нас по, по дорожным ремонтным работам за последние годы? Ну да, здесь выделялись и федеральные деньги, так как э, все соответствует универсиаде, надо привести город к порядку и привести дорожное полотно абсолютно во всех участках города Красноярска. Если говорить на сегодняшний момент, практически ни один объект до конца не сдан. И вот то, с чем сейчас сталкивается администрация города и подрядчик, о том, что, к примеру, участок работ какой-то уже сделан, остальные еще не доделаны, и как-то надо либо поддержать того же частника, либо как-то обойти эти все ну, припоны, которые существуют в, с точки зрения правовых, правовых актов. Если мы говорим о том, что ранее администрация города нам говорила прям, чуть ли не пиаром таким считалось, что якобы расчет с подрядчиками происходит через два года. На самом деле, да, по, по всем нормативам, подрядчик обязан получить деньги, а администрация обязана их передать в течение 30 дней с момента акта ввода в эксплуатацию того или иного объекта. И сами подрядчики, знают это, на сегодняшний момент выходят в суды. Да и вообще, если встать да, на сторону подрядчика, представьте, у вас собственная организация, вы решились там за полтора миллиона сделать один какой-то участок, и будете два года ждать эти деньги. На что у вас будут жить рабочие, на что будет существовать сама организация, замена оборудования, обновление, покупка материалов и так далее. Но это просто физически невозможно. И закон это предусматривает на сегодняшний момент. Администрация нашла одну из лазеек для того, чтобы обойти эту ситуацию. Они на сегодняшний момент выходят в суды и, грубо говоря, так оттягивают процесс сдачи объектов. Мы сегодня видим, как и на разработчиков по проспекту Мира вышла администрация в суд, и видим, как на некоторых подрядчиков администрация выходит в суды, но некоторые вещи ну, просто до смеху доводят. Тут же красноярские рабочие да, уложили бордюры с одной стороны, со стороны тротуаров заменены, со стороны э, трамвайных путей нет. Мы когда обратились к рабочим, почему так меняете-то, нам публично сообщили о том, что в принципе, так и заложено 50% замены бордюра. А нам администрация говорит о том, что они меняют плохие на новые. На самом деле это невозможно сделать, когда неправильно посчитаны. Это говорит о том, что администрация города просто считать не умеет. Ну, откуда-то с неба взяли эту цифру замены 50% бордюра, а их на самом деле больше порченных. Видите, как на том же маркса меняют бордюры, рядом гранитные, тут же пересекается с бетонным. Да, в смете заложено. Нам говорили также администрация города перед началом ремонта о том, что все будет в едином стиле, все будет красиво. Вы вообще не узнаете после всех ремонтных работ. В октябре город преобразится, и все будет красиво, аккуратно. Но опять же, да, возникает очень много вопросов и по Карлу Марксе, и по проспекту Мира. И все упирается к тому, что администрация города дает указания и происходят какие-то изменения в моменте, уже в момент, когда происходит капитальная работа. Вот как раз, кстати, да, по Карла Маркса, по проспекту Мира, ну, у нас осень уже здесь, зима тоже в Сибири, скоро наступает, сразу практически после осени, а сроки постоянно сдвигаются, и более того, начинаются новые работы, такие как вот пешеходный переход на Керенского. Вот на ваш взгляд, с чем это связано, ну и, и по вашим ощущениям, успеют вообще сделать -то? или нет, хотя бы центр города? По Кириенскому я точно знаю эти решения, именно схем объездов подземных пешеходных переходов на Кириенскому я принимал на рабочей группе, как член рабочей группы по оптимизации дорожного движения. Дело в том, что эти подземные переходы делаются в рамках развязки, которая будет выходить с Волочаевской. И так как одновременно будет капитальный ремонт на Копылова, в следующем году, на сегодняшний момент, в этом году, происходит подготовительная работа, то есть будут сделаны подземные пешеходные переходы, к ним уже будут сделаны даже съезды с этих виадуков, с многоуровневой развязки с Волочаевской. Хотя сама Волочаевская начнется строиться только в следующем году. Все это связано, как нам на рабочей группе объяснили, почему им надо в этом году это все сделать. Ну, во-первых, КПЛО будет в один слой также проходить ремонт, и чтобы это было все в одном, как говорят нам, стиле. И если говорить про... Сам, саму развязку волочаявский тоже выбрали самый простой метод по причине того, что затягиваются сроки из-за, к примеру, тех же жителей, которые не желают просто так уехать и отстаивают свои права в судах. Процесс затягивается, а развязку надо сдать в следующем году. То есть это все связано с этим. То, что касаемо Мира и Карла Маркса, во время работ мы видим очень много изменений входит. Я как общественник присутствовал на комитете в законодательном собрании, когда всем и депутатам законодательного собрания и чиновников Красноярского края показывали, какой будет проспект мира. Нам действительно показали, когда все гадали, какой же все-таки будет проспект мира, нам тогда показали этот проект. Сразу же там возник вопрос, когда нам тоже средство массовой информации от администрации доносило о том, что будет происходить ремонт от фасада до фасада, на самом деле это оказалось неправда. Все происходит в рамках красных границ, ну, вот, допустим, на том же Краевом суде тротуар и площадку около краевого суда никто не ремонтирует. Краевая прокуратура, ровно такая же ситуация. Наполовину идет красная линия, все, половина брусчатки меняют, половина нет. И вот где эти сказанные слова, что это будет, ну, все в одном стиле, все будет преобразиться, на самом деле преобразится всего лишь на 50%. Мы сегодня видим на проспекте Мира, где автобусные карманы не соответствуют требованиям, а на некоторых местах их вообще нет. Мы видим, как убирают парковочные места, которых и так не хватает в центре города. То есть делают все как-то наоборот, независимо от того, что нам рассказывали и краевому правительству, и городской администрации, и сами разработчики. Но впоследствии сама же администрация города вносит корректировки, и в связи с этим оттягиваются и сроки, упираются в новые какие-то приключения, находятся новые какие-то недоработки, и э, я не понимаю, для чего эта администрация делает. И потом также, э, помните, мы еще в, на прошлой неделе говорили о том, что хотят отменить прокладку ливневой канализации у, по Карла Маркса от Кириенского до э, Парижской коммуны. Ну, здесь вот говорит о том, что у нас администрация, проводя какие-либо капитальные ремонты, внося такие изменения, ну, приводит к тому, что мы ощущали в этом году после простого проливного дождя, когда город просто утонул. Угу. Егор, все-таки по срокам, вот, если коротко, ложится, не ложится? По центральным хотя бы улицам? А, насколько, нам, не ложится, ложится? насколько нам администрация говорит о том, что по срокам, естественно, они не уложатся, отставание идет на месяц. Асфальтобетонные работы они выполнят еще до заморозков, для того, чтобы выдержать технологию. А уже прокладка кабелей, установка дорожных знаков, она будет происходить уже в такой, можно сказать, зимний период. Ну, есть тому примерно улицы Воронова, когда открывали развязку, установили замерзшую землю знаки. Они, грубо говоря, от первого же ветра попадали. И еще вот тоже хотел извинять, что перебил, заострить внимание, что проспект Мира и Карла Маркса будут работать. В новом светофорном режиме, что сейчас с прошлого года вступили в закон новые требования к светофорам, будет блокироваться полностью весь перекресток. И когда чиновники говорят о том, что мы убрали парковочные карманы для увеличения пропускной способности, на самом деле, что мир и что Карломаркса Маркса не поедет быстрее после того, как введут его к эксплуатации. Спасибо большое, Егор. А после короткой рекламы мы обязательно спросим, что же у нас там с ремонтом коммунального моста и с проектом платных парковок в Красноярске. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Актуальное интервью». У нас в гостях координатор Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю Егор Фролов. Егор, вот мы уже обсудили центральные улицы, мост коммунальный. Что же у нас с ним-то все-таки? Ну, там идут скандалы. С одной стороны, проверяющие органы говорят, там нарушение. С другой стороны, подрядчик в лице там своего генерального директора говорит, что никаких нарушений нет, и наоборот, мы молодцы, мы все в сроке сделаем. Два таких мнения. Какое из них верное? Ну, с точки зрения нарушений, я тоже слышал о том, что внесены изменения, и сам подрядчик сказал о том, что они обошли ту ситуацию, которую мы предостерегали в том интервью еще в начале лета, когда я был у вас, о том, что швы на коммунальном мосту, они сделаны по спецзаказу, и, ну, так быстро их поменять будет невозможно. На самом деле, ну, подрядчик обошел эту ситуацию, скорее всего, согласовываясь с администрацией города, сделав без таковой швы. Единственное, что мы, конечно, это все проконтролируем при моменте сдачи, что так как эти швы протекают насквозь, то значит снизу должны быть приемные лотки для того, чтобы вся вода, вся мазута, которая попадает с дорог, не попадала в Венесей. У нас уже есть пример, да, нефтебазы КМП, которая до сих пор сочится нефтепродукты и загрязняет экологию. И именно эти факты мы тоже проконтролируем. С точки зрения замечаний, которые мы обнаружили, но ну, на сегодняшний момент тоже мало, что можно еще сказать, потому что, ну, уложен только черновой слой. И когда генеральный директор говорил о том, что на два дня будут перекрывать полностью весь коммунальный мост для укладки сплошным слоем чистого асфальта, ну, здесь, я думаю, не получится по причине того, что решений на рабочей группе никаких не было. И, помимо всего этого, у нас существуют спецслужбы, скорые, медицинские помощи, полиция, ГИБДД. И всем надо успевать по своим должностным обязанностям и просто перекрывать коммунальный мост будет невозможно. Вот. А с точки зрения того, что мы обратили внимание, есть ливневые канализации, которые уложены сейчас в уровень чернового асфальта. Если еще 5 сантиметров сверху асфальта чистового уложить, то получится яма. И вот возмущения у нас сложились в этой ситуации, потому что что на проспекте Мира? С одной стороны по направлению к железнодорожному вокзалу ливневки опять находятся на проезжей части, с обратной стороны сделали как отнесенные ливневки, то есть относят ближе к тротуару, и вода затекает. При этом при всем, мы когда едем, мы не попадаем в эти ямы. Сейчас мы видим, что ту же партизаны Железняка производили ремонт ливневки, как были на проезжей части, так они и остались. То есть их не отводят на проезжей части, а по этой же ливневке выделенные полосы общественного транспорта. Замечания могут быть еще и по самим выделенным полосам общественного транспорта. На партизана железняка мы вносили тогда массу замечаний о том, что прежде чем их вводить, выделенные полосы общественного транспорта в центре, может быть, они еще и работают. Но на партизана железняка, на том же ЛАЗО, по направлению направлении железнодорожной к алюминиевому заводу к примеру на лозо средняя для проезда прямо левая для поворота налево правая третья крайняя самая полоса она для общественного транспорта по сути пропускная способность всего лишь одной полосы на дворце труда ровно такая же история и так далее на каждом перекрестке и вот продлевая вот эти выделенные полосы общественного транспорта все-таки надо просматривать все ситуации а здесь получается Одним вроде дали свободу общественному транспорту, а других ущемили. То есть, ну, все-таки должно быть равенство. Угу. Егор, все-таки продолжая тему коммунального моста В следующем году его тоже будут ремонтировать Причем над основным руслом Пойдет, тут уже никак не объедешь Если здесь маленько хоть можно было объехать Через э, непосредственно остров отдыха По Ирегинскому проспекту, угу. который стоял Тут уже объехать негде, только по воде Вот вы что прогнозируете, что будет? Э, ну, это самое страшное, что будет в следующем году Действительно, вы правильно сказали Что при перекрытии основного русла Будут пропускать также общественный транспорт, спецслужбы. На сегодняшний момент, если говорить про оставление той же схемы, которая сейчас существует, либо ее там на зиму убрать, мы как раз обсуждали, что если и оставлять ее на зиму, в первую очередь это надо выносить на рабочую группу по оптимизации дорожного движения, чтобы выслушать все мнения, а в вторую очередь, если ее и оставлять именно в том же виде, то надо сразу же предусматривать, на каких участках будет ремонт, и ее сразу же уже перестраивать под это, для того, чтобы за этот период. На сегодняшний момент, которая схема предусмотрена временного движения, да, она вроде как работает, допускает пропускную способность, но при этом при всем сами дороги, которые предназначены как и безны, та же Ленина, Кириенского… Да, и многие перекрестки, где дорога просто разбита на Сурикова, Мира, о, Маркса Сурикова разбита, проезжая часть была все лето. И пропускная способность, грубо говоря, чему они должны быть способствовать, они наоборот ухудшают эту ситуацию, потому что ну, никто не ремонтирует. Видимо, дожидаются предписания от ГИБДД, либо от общественности какие-то возмущения, но при всем при этом, увидев 1 сентября, мы увидели по Яндекс-пробкам 10 баллов. Ну, сейчас поменьше немножко, все -таки. Вчера, по-моему, 9 было. Тем не менее, как вы считаете, все-таки нельзя было обеспечить пополам перекрытие моста? То есть полосу ремонтируют, там в две полосы туда-обратно машины идут. Или он будет закрыт полностью Мы рассматривали и тот, и этот вариант. На самом деле, если говорить о пропускной способности по, по полосам, допустим, одна полоса в одно направление, другая в другую. Ну, во-первых, будет пробка, да, большая, потому что все будут стремиться через нее проехать. А второе, то, что сама спецтехника, которая производит этот ремонт, она будет не успевать материалы даже довозить до нужного места. Ну, допустим, там есть срок... Грубо говоря, укладки того же бетона определенный срок времени для того, чтобы его забрать, заводы привести в асфальта ровно такая же температура остывания существует, и чтобы не нарушать эти технологии, к сожалению, этого не получится. Игорь, и вот все-таки, если О платных парковках, что сейчас с ними? Ну, 25 го инвестор еще августа заявил, что он этот проект сворачивает. Угу. Что сейчас с ними? Вот он, что известно вообще? Работают они, не работают, приходят штрафы, не приходят, платят за них, не платят. Ну, на самом деле штрафы приходят э, только тем, кто хоть один раз заплатил, грубо говоря, внес, потому что себя в эту же базу. А административные комиссии как не справлялись, так они и не справляются. Лично я, вставая на платные парковки, ни разу за них не платил, так как я, я противники, ни разу еще и штраф не получал. Э, то насмехательство над автовладельцами, с точки зрения инвестора, ну, оно длилось очень долго. Да? Это практически порядка 25 замечаний по техническому заданию, которое мы постоянно предъявляем подрядчику, который не выполняет и не справляется. Причем наглым образом каждый раз говорит о том, что мы не можем выполнить в полной мере техническое задание по причине того, что автовладельцы не платят. Вот только они забывают, что по техническому тому же заданию они должны ввести в полную эксплуатацию платной парковки в течение трех месяцев. С точки зрения вообще реализации этого проекта еще больше замечаний. И вот ту реализацию, которую сейчас произвел инвестор, он, грубо говоря, сам себя загнал в эту яму. Отказаться он не может, так как существует договор соглашения, должно быть обоюдное разделение, то есть обоюдный расход, если, к примеру, администрация города не соглашает, то и участник не может отказаться. Но то, что он не будет собирать деньги, то, что он будет какие-то платить штрафы, ну, это только ему от этого хуже будет. И платные парковки зарывались и зароются еще хуже в яму, если администрация города не будет принимать решений. Ну, если даже угу. коротко о советах, которые мы ранее давали, это в первую очередь привлечь инвесторов и на незаконные места, там, где сейчас стоят незаконные гаражи-ракушки. И инвестор такой был, который мог бы обеспечить одно бесплатное парковочное место, там, пятиярусное на 10 мест парковочное, ну, такой гараж. Ну, получается, Егор, что вопрос с платной парковкой прежде у нас открытый. Вопрос... Они вроде есть, и их нет. Вопрос открытый, есть массу замечаний к администрации города и к компания, организующая это все, и до тех пор, пока администрация города и частник не найдут общий язык, до тех пор, пока они не будут прислушиваться к общественности, ну ничего не, не произойдет. Спасибо большое, Егор, за очень спасибо. откровенные ответы. Я напоминаю, это была программа «Актуальное интервью». И сегодня у нас в гостях был координатор Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю Егор Фролов. Спасибо, что были с нами и до свидания.